поворота в ретроградное движение планеты Плутон. Плутон у нас планета, связанная с трансформацией Ями. Конечно, ее такое напряженное положение к узлам, оно будет наблюдаться еще несколько месяцев. Но можно говорить лишь о том, что какие-то события, важные, очень перестроечные, революционные, начинают над всеми нами только сгущаться. Ну, в жизни каждого из вас я расскажу, на какие сферы она может повлиять. Начнем с того, что для вас, скорее всего, это будет тема партнерства актуальна. Что-то здесь у вас будет очень важно происходить. Партнерство и карьера. Карьера, статус. Учитывая, что у вас в знаке зодиака лев продолжает еще двигаться. Лилит. Лилит это жажда как-то выделиться, проявить себя, настолько, ну, знаете, выпендриться, если быть точнее. Но если это будет не к месту, то можно потерять свою репутацию, либо быть осмеянным. Поэтому лучше не рисковать. Так. Также это огромное желание улучшить свое положение, быть богаче, быть более деятельным, быть признанным. Ну, вы Будете полны самых таких сильных амбиций. Давайте посмотрим дальше на первые аспекты от Венеры к Юпитеру и Нептуну. Что они принесут? Ну, смотрим, что вас порадует. Так, вас порадуют какие-то дела, связанные с финансами других людей. Благоприятно входить в партнерство. Особенно если это связано с делами издалека, с людьми издалека. Может быть и любовные знакомства для кого это актуально. Но при ретроградной Меркурии, то это может быть не ненадолго. Если, допустим, возобновлять с кем-то вза взаимоотношения, посмотреть на старые взаимоотношения под новым ракурсом, то да такой шанс есть. Ну, что-то очень приятненькое, может быть, поездки могут быть благоприятны далеко, прибыль от этих поездок. 5 числа состоится полнолуние. Так, полнолуние будет в Скорпионе, да, Пробудится... пробудятся некие неизменные страсти, нежелательно злоупотреблять алкоголем. В эти дни предаваться различным искушениям, тем более, что Луна у вас будет находиться в зоне семьи, а еще по оппозиции к Урану, это вероятные какие-то конфликты серьезные, что-то неприятное, но ну, лучше не рисковать. Возможно также неприятности с вашими близкими женщинами, ну либо такое эксцентричное поведение с их стороны. Капризная, эксцентричная, непредвиденная. С 7 числа Венера переходит в знак Зодиака Рак. Смотрим, где ваш рак, в 12 доме. Ну, активизируется ваша тайная деятельность, могут быть скрытые доходы финансовые. А также это свидания любовного характера, которое не афишируется. Ну, что-то что-то очень интересненькое будет происходить. С 10 по 19 Меркурий. Меркурий, планета общения, коммуникации, передвижение будет находиться в благоприятных аспектах к Венере и к Сатурну. Но я думаю, будет возможность что-то очень удачно порешать относительно наследства, относительно каких-то совместных капиталов. И так, смотрим. Так, Сатурн, Венера где? Да, да. Какие-то могут быть благоприятные обстоятельства, связанные с тайными или неофициальными источниками доходов. Далее, с 15 числа, происходит переход Меркурия в прямое движение директное, а значит, дела пойдут все быстрее. С 16 числа. Юпитер перейдет в знак зодиака Телец. Здесь он пробудет целый год. И поскольку Телец это один из самых таких плодородных знаков, по нему идет сельское хозяйство, фрукты, овощи, сыры, мясо Я это в общем все, что связано с накоплением, питанием Оно будет только увеличиваться Для вас это сфера карьеры Так, правильно? Да, карьера а Это признак того, что вероятнее всего в течение года У вас появится возможность по этим сферам продвигаться, расти И получать повышение 19 числа состоится Новолуние также в знаке Зодиака Телец что является мощным указателем на то, чтобы продвигать вперед свои идеи связанные с финансовой деятельностью 20 числа Марс перейдет в знак Зодиака Лев помним, что Марс это планета она связанная с активностью она достаточно агрессивная и во Льве она очень смелая, решительная она умеет брать инициативу в свои руки и побеждать при этом. Она не ждет, она действует. Ну, поэтому вам и подсказка. Если хотите чего-то достичь, значит не бойтесь. Не бойтесь и не перекладывайте ответственность на других. Вперед из песни, как говорится. С 21 мая солнце переходит в знак зодиака близнецы. Наступает месяц близнецов. Далее, еще важный момент. Вот этот вот квадрат, он по аспектам, начиная с 19 по 23, будет очень активно работать. С учетом того, что 19-20 будет формироваться напряженный аспект от Марса к Плутону для вас это зона я мой партнер, то будьте в эти периоды максимально внимательны по отношению к вашим, к вашим партнерам и не конфликтуйте. Хотя тут, знаете, возможно ваш отпор какой-то резкий на их же на их давление на вас. Ну что там такое будет. Сложное. Ну, может быть, может не быть, но так работает у вас карта. Узлы для вас уже заканчивают прохождение, так какие уроки вы должны были получить? 2-3-4. Значит, вам нужно было что-то или кого-то отпустить, связанного с вашей семьей, и к чему нужно было прийти? К карьере, карьеру, заработать себе карьеру, найти место своей жизни. Найти дело в своей жизни которым вы будете сниматься в ближайшие лет 10 25-26 Будет закрываться месяц Благоприятным аспектом От Венеры к Урану Обязательно в эти дни Что-то вас порадует приятненькое И для вас это будет Ну какое-то неожиданное Тайное может быть знакомство Может быть получение финансов Из каких-то неофициальных источников Деньги и любовь, ну что еще, больше ничего такого нет. Может быть какая-то поездка тоже будет по работе, но она будет неофициальной и она принесет вам денежки. А может быть кого-то встретите по дороге, влюбитесь. Ну в любом случае это будет что-то положительное. Желаю вам приятного, удачного месяца, правильных решений. Кому понравилось, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.